Бисмиллях рахмен рахим, уважаемый зритель, мы продолжаем изучение русского языка. Сегодня третий урок от дарсу Третий урок. Этот урок важный, легкий, кстати, и в нем содержится полезная информация с точки зрения грамматики и с точки зрения новых слов и других и с других точек зрения. С грамматической точки зрения сегодня мы пройдем с вами определенный и, определенный, определенный и определенную и неопределенную форму слово определенную и неопределенную форму слова. Вот смотрим, бейтон это слово, да, и еще аль бейту. Они почти одинаковые слова, просто разница в том, что во втором слове мы добавили аль бейту, в первом аль нету. Потом вторая разница в том, что в первом в конце у нас тенвин бейтонне, а во втором смотрите бейту вот здесь бейту. Не он, а бейту. Вот в чем дело. Дело в том, что когда слово стоит без «алифляма», бейтун, она стоит в неопределенной форме. Бейтун, любой какой-то дом. Но когда мы имеем в виду конкретный дом, тогда говорим эль бейту. Например, один из ваших товарищей хочет подарить вам дом. И вы сначала, сначала не соглашаетесь, говорите, что не надо, почему э, тратишь деньги на это. Но потом он с трудностью добивается вашего согласия, и вы должны выбирать дом. Если вы скажете, нет разницы, любой дом подходит, тогда вы скажете вот первое. Я красное показываю. Вот, Бейтон любой дом. Но если вы закажете или же покажете какой-то дом, что именно такой дом, с, такими, э, с таким дизайном и так далее, и покажете в интернете, тогда уже будет аль-бейту, потому что речь идет о конкретном доме. Также и в слове китабун и аль-китабу. Например, вы зашли в магазин, книжный магазин, и говорите продавцу, отдайте мне любую книгу, нет разницы. Я буду читать. Тогда вы скажете «Китабон» без алифляма. Вот я зеленым показываю. Зеленым. Ага. Вот. Китабун. любую книгу отдайте. Но если вы э, увидите то, что дает продавец, и, и будете удивляться, что это за книга? Я же нет имел в виду. Тогда вы покажете ему конкретную книгу, и скажете вот эту, пожалуйста. Тогда вы скажете, аль-китаб, то есть конкретную книгу. Итак, разница между китаб и аль-китаб в том, что китаб неизвестная, неопределенная, но аль-китаб конкретная, определенная книга. Вот и все. Ничего сложного нету. Калямун, вот здесь, калямун, ручка, аль-каляму, именно определенная ручка, это ручка. Джамельюн верблюд, аль-джамельюн. Та же самое. А теперь. Аль-каляму максурун. Эта ручка сломанная. Почему мы говорим «эта ручка»? Потому что речь идет о конкретной ручке. Здесь написано «Аль». Вот. Наверное, вот эта ручка имеется в виду. Видим, что она сломанная. Ручка сломанная. Потом. Аль-бабу мафтухун. Вот эта дверь открытая. Этот дверь открытая. Хорошо. Значит, мы узнали. Мефтурн. Это открытый. Максурун сломанный. Новые слова. Я показываю новые слова красным. Максурун сломанный. Сердце, например. Сломанное сердце. Максурун. Мефтурн. Это тоже бывает открытое сердце. У, у такого-то человека открытое сердце. Его сердце открыто открыт для людей. Мфтух открыт. Хорошо. Э, вот вы связи с карантином. Двери мечети закрытые. когда карантин закончится, мы скажем двери открытые. Открытой будет мэфту. Хорошо, продолжаем. Аль валаду джалисун. Аль ребенок, жалисун сидит. Жалисун сидящий. Сидит. Ребенок сидит. Вал мударрису вақифун. Мударрис это учитель. Вақифун стоит. Стоящий. Вақифун стоит. У нас на азербайджанском есть, есть такое имя. Мужчин. Вақиф стоит значит ребенок этот ребенок сидит а этот учитель стоит ребенок сидит учитель стоит джа лесун стоит э, сидит вакаф он стоит вот э, на маршруте на автобусе кто-то сидит кто-то стоит тот кто э, раньше пришел он сидит джа лесун сидит а тот кто опоздал на автобус и ему не имеет значения, будет сидеть или нет. Самое главное, чтобы он не упустил автобус. Тот стоит. ва а он Стоит. Так, продолжаем. Аль-Китабу Джадидун. Это книга новая. Это книга новая. Джадидун. Новая. Новая. Новый. Новый учебный год, говорим. То есть, Джадид. Новый новый учитель, Джадид. Новый. новая книга, джедида и вот продолжаем, и продолжаем, и продолжаем, и старая. Старые старая. и продолжаем, и продолжаем, и продолжаем, и продолжаем, и продолжаем, и продолжаем, и продолжаем, старые. продолжаем, и продолжаем, Хорошо. Так, продолжаем. Аль-Хаймару Сарирун. Аль-Хаймар знаем. Асл. Сагирун маленький. Сарирун маленький. Маленький ребенок. Маленький. Сарир. Сарир. Валь-хайсану Кабирун лошадь. Хайсан это лошадь. Знаем. Кабирун большой. Большой. Кабирун большой. Большой ученый. Кабирун. Большой. Хорошо, продолжаем. Третье продолжение. Эль курсию максорун. Оба слова мы знаем. Курси это стул, максорун. Когда мы прошли, эль каляму максорун. То есть сломанный. Стул сломанный. Эль миндилю васихун. Эль миндилю этот платок он грязный ос грязный грязный васихун. этот платок грязный грязное сердце Васихун. когда в сердце много грехов там щирк нововведение бедаты и так далее бывает сердце грязное так следующее у нас льма уберриун льма это вода. Это мы прошли. вода баредун холодный холодный. Летом люди много покупают холодные напитки, там пепси кола и так далее. Алма убаредун. А вот врачи говорят, что это опасно для здоровья, вредно для здоровья. Хорошо, продолжаем. аль камару جميل. Луна красивая. Луна красивая. Джамиль лун красивый. Это красивая идея. Джамилюн. Джамиль Красивая. Потом. Следующее у нас словосочетание. альбейту Карибун. Дом близкий. Кариб близкий. Вальмастиду байдун. Мечеть. Далеко, далекий. Браидун далекий. Карибун близкий. Кариб близкий. Браидун далекий. Аль-Хаджару сахилюн. Вальвараку хафифун. Здесь Хафифун написано. Аль-Хаджару сахилун. Аль-Хаджар камень сахиль тяжелый. Тяжелый, сахиль тяжелый. Вальварак листок хафиф, легкий. Хафиф легкий. Сахиль тяжелый, хафиф легкий. Хорошо. Аллебану харун. Аллебану харун. Аллебану молоко. Харун горячий. Горячий. Горячее. Здесь. Харун. Говорят, что я услышал от людей, что азербайджанцы удивляются, что русские зимой покупают мороженое. А вот русские отвечают, мы тоже удивляемся вам, что вы пьете летом чай теплый чай как бы харун жаркий теплый горячий чай горячий чай пьете оба они удивляются друг другу Ложимся. так ну интересно так аль камису -назиф рубашка чистая назыв чистая все чисто назыв это отмечаем зеленым например аль камису называй фон чистая рубашка чистая рубашка потом у нас идет очень легкое задание и здесь э, ничего не надо, не надо делать особенно просто надо читать и переписывать надо учтить что слово без алифляма в конце будет у него тенвин а с алифлямом не будет тенвина например здесь я показываю курсором без «Алифляма» значит будет месчидун. А вот, смотрите, второй раз они дали с «Алифлямом». Значит будет вот так. «Аль-Масджиду». Потом следующее слово. аль у Потому что «Аль» есть. А вот в следующий раз они без «Алифляма» дали. ма ун будет. Значит у нас такое правило. Если в начале есть «Алифлям», то в конце будет «У». А если нет «Алифляма», тогда будет ун. Тенвин будет. вот Аль-бейту. Есть алифлям. То есть не будет тенвина. Аль-бейту будет. Потом. Бабун. Почему здесь бабун сказали? Потому что нет алифляма. Вот таким образом можете читать и переписать остальные слова. Здесь ничего сложного нету Итак, следующее упражнение у нас тоже. Икра вакту. Читай и переписывай. Аль-мактабу максурун аль mudari суджади дун аль-камису васиху ал-лабану бари дун аль-масюду мафтур, аль-хаджару кабирун и так далее. Это здесь ничего сложного нет, аль-Хамдулля. А вот здесь немножко интересно. Им альфирах фимайли биват аль-калимати, миналь калиматиль а-тали. Мы должны выбирать вот одну из этих одного из этих слов и поставить вот сюда. Например, Джамиль Васих Мафтур Харун Сахирун Хафиф. Аль-Хаджару. Ага, камень. Что у нас было? Камень тяжелый был у нас. Посмотрим, где здесь тяжелое. Джамилун красивый, не подходит. Васихун грязный, не подходит. Камень грязный. Мефтух, если поставить мефтух. Аль-Хаджар Мефтур. Э, открытый камень не подходит. Харун не подходит. А, сахилун. Тяжелый, подходит. Значит, ставим вот слово Сахилун сюда. Аль-Хаджару Цяхилун. Второе у нас предложение. Аль-Бабу. Дверь. Что подходит? Джамиль, он красивый, грязный, Мефтур. А, вот это подходит, Мефтур открытый. Аль-бабу он Аль-камар. У нас что было там? Аль-камар, луна была красивая. Где здесь красивый? Вот, Джамиль, первое слово. Значит, ставим слово Джамиль сюда. Аль-камара Джамиль. Аль-вараку, листок, у нас был легкий. Где у нас легкий? Вот, хафиф. Аль-вараку хафиф. Вот таким образом делаем остальное. Здесь ничего сложного нету, аль Все, аль этим мы закончили третий урок. Вот. Просто у нас первую часть мы закончили. Просто у нас здесь остался одно упражнение. Здесь тоже, как и в предыдущем, надо поставить слова. Вот, например, смотрим. Здесь они нам дали «нази-фон». нази у нас был чистый. Что можно поставить сюда? А, Называем он а, «Ал-Камис» а, – рубашка чистая. Потом «Максурон» а, – сломанный. Что можно поставить сюда? А, «Ал-Каляму» – например. «Ал-Каляму максурон» или же «Аль-Бабу максурон». Вот видите, здесь ничего сложного нету. «Аль-Баридун» -ба, а, – холодный. Что можно сюда ставить? «Аль-Мау» – например. «Баридун» – «Карибун» – близкий. аль бейту – например. Вот. И давайте последние две. «Кадимун». Например, «Аль-Китабу» «Кадимун». Старая книга. «Джадидун» «Новый». «Аль-Мударрису» «Джадидун». Этот учитель «Новый». Вот здесь новые слова они дали вместе. «Аль-Камар», назив, «Кабир», «Хафиф». Все, на этом останавливаемся. Как вы видели, здесь ничего сложного нет, просто надо повторно-повторно посмотреть это видео, отмечать у себя, переписывать то, что надо, то есть работать, делая Дуан Аллаха, опираясь на Аллаха, продолжать изучать эту, этот красивый язык. Да пусть Аллах облегчит вам.